То нужно ставить себе цели в рамках своих предприятий и их достигать. Формализовать свои личные цели и рабочие цели. Если стоит цель, и если ты действительно хочешь ее достичь, то придется работать. Чудо на самом деле не произойдет. Ну, терпение и труд все перетрут. Когда ты начинаешь, перед тобой вот такое чудище, как так? Как жить в постоянном э, планировании, как жить в постоянных каких-то рутинных действиях? Вдруг я потеряю себя, мне станет скучно. потому что первое время, правда, идет очень нестыково. Не хватает чтобы, прям, выделить ну, часть своей жизни для этого, договориться с собой. Мне кажется, это просто ответственность человека. То есть если <сорвать> я могу даже, не знаю, обладать, иметь с собой бутылку с эликсиром счастья, человек говорит, мне нужно счастье, я ему говорю, на бутылку. Говорит, нет, я пробовать не буду. Здесь есть выбор человека. Допускать ли он сам возможно, что эликсир может быть выпит. И системная работа, на мой взгляд, это, это именно э, программирование своей компании на э, автоматическое достижение твоих целей. Инструмент системной работы как э, термин и э, ритуал взаимодействия между людьми. Я прям замечала вот изменение культуры. То есть, это действительно внутренняя культура. Я вижу, что это реально в работе помогает. То есть, первое, ты понимаешь, что ты сделал за неделю или не сделал что-то за неделю. И четко понимаешь, как ты к результату движешься. Ну, черт возьми, это высвободило мое время. Это самое важное, что я получила. Ну, я работаю, ну, буквально два часа в день. Я увидел для себя пользу выхода из бизнеса. Первое, э, то, что я как после внедрения системной работы, я меньше стал дергать своих ребят. Свою Такой прорыв реально произошел из-за этого, да? Как, как бы это реально распространить быстрее? Не можешь его удержать в себе. Ты вот, вот, столкнулся, вот она, эта неэффективность, да? а ты уже заражен этой эффективностью, да? Ты просто, ну, как, как, как вирус уже это раскидываешь, кашляешь на них, я говорю, ребята, да? вот так оно работает. То есть не надо там какие-то там 1С, какие-то там системы, там, сапры ставить, там, кучу консультантов, там, это все внедрять. То есть это все, вот ты захотел, ты завтра поставил, и завтра начинаешь этим пользоваться.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 очень быстро профильтровать здоровое и больное в команде, сфокусироваться на здоровом, вот и но ну, это как некий инструмент, который гарантированно ведет к цели. Ну типа я хочу вот это. Декомпозиция целей, системная работа, все работает. Здесь уже готовая система, где ну предсказуемые, скажем так, шаги, каждый из них апробированы, каждый из них гарантированный, где уже все просчитано, продумано. Это десятки ну